В этом видео мы разберемся, как жить без долгов и что делать, если вы уже оказались в долговой яме. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Милгурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, очень многие люди в нашей стране мечтают о том, чтобы жить без долгов и кредитов, но почему-то у большинства получается совсем наоборот. Так вот, почему так получается, что очень много людей сидят в долговой яме и не справляются? со своей кредитной нагрузкой все очень просто потому что мы не умеем считать не очень силен в математике. Да. Я такой гуманитарный в общем человек. Как правило, никого из нас не учили финансовой грамотности. Ни в школе, ни наши родители, потому что все жили точно так же. Еще здесь накладывается отпечаток того, что в принципе в советское время кредитов не было. И все жили посредством. И в принципе этот вопрос для большинства людей был не актуален. Да, люди занимают друг у друга, у соседей, у друзей. Но это была совершенно другая история. Занимали, отдавали и дальше спокойно жили. И поэтому, когда в нашей жизни появились кредиты, то никто не знал, как правильно обращаться с этим инструментом. Люди просто брали деньги, потому что дают. А как потом возвращать? Очень часто просто надеемся на наш русский авось. Как-нибудь верну как-нибудь справлюсь может быть под где-нибудь но в итоге подзаработать не получается и вместо одного кредита становится два три 4 5 к нам нередко обращаются клиенты у которых 20-30 различных займов это кредиты кредитные карты микрозаймы и так далее и люди совершенно не понимают как выбраться из этой истории вот как-то так обстоит ситуация в нашей стране да и не только в нашей стране на самом деле а во всем мире за решением этой проблемы вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией. наши юристы детально разберут вашу ситуацию и подскажут какие пути решения существуют на сегодняшний день расскажут что нужно делать именно сейчас чтобы проблема с долгами вас больше не беспокоило для того чтобы обратиться за консультацией вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео оставить заявку и дождаться пока наши юристы с вами свяжутся также у нас есть специальный чат в телеграме в котором люди общаются между собой задают различные вопросы и цель этого чата помочь людям избавиться от долгов навсегда переходите по ссылке в описании и вступайте в этот чат я думаю что с этим более-менее все понятно теперь давайте разберемся что же нужно делать для того чтобы жить без долгов так вот чтобы жить без долгов нужно научиться тратить меньше чем вы зарабатываете. давайте разберемся как это сделать во первых нужно посмотреть правде в глаза по правде. А зафиксировать свой факт сколько вы сейчас зарабатываете и сколько вы тратите и поверьте даже с первым вопросом сколько вы сейчас зарабатываете у многих возникнут сложности я общался с большим количеством людей Которые не знают точно, сколько они зарабатывают. Ну, примерно где-то сколько-то там, может быть 20 тысяч, может быть 30. Многие говорят, что я зарабатываю, например, там условно 30 тысяч, да, но на самом деле это было всего два раза в год. А все остальное время человек зарабатывал 20 тысяч. Но вот у него сложилось в голове, что я зарабатываю 30. Поэтому очень важно разобраться с этим вопросом, сколько вы сейчас действительно зарабатываете. И если у вас какой-то потенциал роста. Можете ли вы в ближайшее время ожидать прибавку какую-то. Или в целом ваш заработок он стабильный. Теперь давайте разберемся со вторым шагом. Как же посчитать сколько вы тратите. Собирать чейки, как-то делать все это вручную достаточно сложно. Поэтому сейчас в 21 веке, слава богу, появилось достаточно много мобильных приложений. Например, такие как Coin, CoinKeeper, Zen Money. Мы никого не рекламируем. Да, это просто моя личная рекомендация вы можете в play маркете или веб-сторе найти приложения, которые позволяют очень удобно считать все ваши траты все делается интуитивно и достаточно быстро на это не нужно тратить времени и вести какие-то глобальные подсчеты если кому-то сейчас все это кажется слишком сложным и нереальным там считать свои доходы расходы то Ключевой мыслью здесь является именно научиться это делать. И если у вас есть намерение это сделать, то поверьте, инструментов для этого сейчас уже тоже достаточно много. Главное понять эту мысль. Долги — это арифметика. Если у вас сейчас долги, значит вы зарабатываете меньше, чем тратите. Хотите наоборот — научитесь зарабатывать больше, чем тратите. И я думаю, что сейчас у многих возник вопрос. Это, конечно, все прекрасно, но что делать, если я уже сижу в долгах? Ответа на этот вопрос нет. И, естественно, эта мысль правильная. Если сейчас есть долги то от них нужно избавляться либо по крайней мере сделать так чтобы ситуация с долгами вас не напрягала потому что если вы думаете о долгах если вы засыпаете и просыпаетесь с этой мыслью то поверьте долгов в вашей жизни становится еще больше поэтому задача сделать так чтобы этот вопрос решался но у вас не было в нем фокуса внимания фокусируйтесь на увеличение своего дохода либо фокусируйтесь на финансовой грамотности как сейчас начать тратить меньше чем вы зарабатываете но не живите с мыслями только о долгах как решить вопросы с долгами на нашем канале есть уже очень много видео например по подсказке вы можете посмотреть видео что делать если вам нечем платить кредит специально для вас мы подготовили целый плейлист по финансовой грамотности который мы регулярно пополняем посмотрев который вы однозначно сможете найти для себя новые полезные инструменты и повысить свой уровень финансовой грамотности друзья обязательно пишите свои любые вопросы в комментариях и конечно же не забывайте подписываться на наш канал ставить лайк на видео и жать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник прав. Пока!